Выбрали мы этот путь, чтобы снова найти самих себя, так как вял, Ты улыбнешься и сонная сбросишь меня, а что же потом? За рассветом и закатом станем мы с тобой, дездопадом, дездопадом станем и за взглядами Станем мы с тобой звездочетами. звездочетами Знаешь, расчеты верны И нас прибьет к берегам Снова, как волны, бежим Все мы разделены в один океан Время начнет нас с тобой Отражая, как сон Свет звезд в синей воде Даже у жизни есть призрачный свой горизонт Но не предел за рассвета Закатом станем мы с тобой, все с добавы, все с тобой. Станем мы за воделями и за взглядами Станем мы с тобой, все с дочертыми, все с Станем мы с тобой звездопадом, звездопадом.